Всем привет, с вами Черри И сегодня, как вы понимаете, у меня бомбит на соседей Вот зачем включать так громко музыку, я просто не понимаю У меня взрыв мозга, я хочу снять видосы, они включают музыку Долбиться им в стену бесполезно, они не слышат Музыка слишком громко играет, может на видео вы и не слышите, но это реально слишком громко Даже я так громко музыку не включаю Зачем? Нельзя тише сделать. Неужели им там... Боже. А -а -а. Я не понимаю. Вот, ребят, у вас у всех есть соседи. Может, с кем-то вы ладите, может, с кем-то вы не ладите. И в основном даже те, с кем... В основном те, с кем вы не ладите, делают вот так, как и эти делают мне. Вот упыри. Если у вас есть соседи, с которыми вы не ладите, я вам... Советую, поладьте с ними, подружитесь, чтобы вот такого не было. А если вы не можете это делать, то делайте им в ответку так же, как они делают сейчас мне. У многих у вас есть соседи, что, там, у всех у вас есть соседи, это сто пудов. И многие из них по утрам сверлят, особенно если выходной. Вы спите себе спокойно, спите, и он такой, вы, вы такие, шука, когда же ты сдохнешь? И вот сейчас я хочу, чтобы они заткнулись, чтобы они хоть из окна выпрыгнули, но, блин, заткнулись. Потом не надо спрашивать у меня, почему нет видосов. Вот почему, вот, вот, вот, почему нет видео. Вот из-за таких вот... у Нет, не из-за Дэдпула, нет, Дэдпул хороший. Из тех, кто за стеной. Твари, просто твари, у меня слов нету. Зачем? О, замолчали. Наконец-то. Но это ненадолго. Сейчас они снова включат музыку, другую, потом третью, потом четвертую. А может и не включат. Надеюсь на это. В общем, всем пока. С вами был Черри. Это было у меня бомбит.